Дорогие партнеры, дорогие зрители, здравствуйте! Мы приветствуем вас на нашей очередной онлайн-трансляции Международного бизнес-колледжа Фухоу. 今天... И встречи! 前面我们已经说过了，我们每一个人都有一个非常强大的这种自身的抵抗力跟免疫力来抵抗这个疫情。呃， для этого мы говорили о том что у всех у нас есть очень мощное оружие. Это наш иммунитет, это наши 呃, способности организма противостоять различным внешним негативным факторам。因为当下在我们现代医学上来研究呢，目前还没有研发出一些特殊的啊，或者说一些特效药来。 攻克这个呃新冠肺炎病毒。呃， если говорить о новой коронавирусной 现在, инфекции, то в современном мире, в современной медицине пока есть еще не найдено специально эффективное лекарство для борьбы с этим заболеванием。所以呢，到目前为止没有很好的治疗办法。Поэтому нет эффективных способов лечения。但是呢，我们每一个人啊，都处在于同一片这个森林里面，都生活在这个同一片森林里面，都。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 呃, может по неосторожности все-таки быть подверженным этому заражению. 呃, 法国, 很多一些打光险贵, 甚至是国家的, 呃, 宰, 呃, 这个严守, 这些等等, И как мы видим сейчас 呃, во многих странах, например в Англии, в некоторых странах Европы,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 мы часто говорим о том что яншин можно подразделить на три аспекта это яншин питание яншин психологии яншин поведение 啊, и сегодня мы поговорим об одном аспекте яншин питание на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 那么针对于今天讲的课题的主题我重点讲四点内容第一点我需要讲解的就是什么叫饮食养生并且我们要了解饮食养生的目的跟主要的作用有哪些 第一,我们 дадим определение 什么是这样的饮食然后我们要评论其他任务业务员饮食 第二点，我需要讲解的就是饮食养生的一些原则，并且我们要着重讲解针对于现在目前新冠肺炎病毒的一些饮食调配的一些方法。呃， далее мы поговорим об основных принципах ежедневного питания и о различных сочетаниях, комбинациях продуктов, продуктов, которые наиболее применимы в данной ситуации, ситуации эпидемии коронавирусной инфекции。第三点，我需要讲解的就是。 如果说不正确的一些饮食方式，可能会给我们身体带来哪些方面的一些影响跟不舒服的一些症状。呃， далее мы поговорим о тех негативных последствиях, которые могут наступить, 呃, если мы пренебрегаем правилами йоншэн питания и либо делаем что-то неправильно。那么第四点呢，我们将会讲解就是饮食以后的一些保养的办法。и также поговорим о том, что нужно делать 呃, после приема пищи, так называемый э, яншен после питания. Э, говоря о пище, э, становится понятно, что это э, очень из, хорошо знакомая и известная всем тема, потому что каждый день мы э, употребляем те или иные проблемы, э, продукты питания.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 那么食呢，就是我们讲的，就是讲的饮食。饮食其实我们维持维持我们生命的一个非常重要的环节。呃，因为，我们每一个人的生命活动都不离不开这些所需要的这些营养物质。这些营养物质就是通过饮食而来的。呃， вся физиологическая деятельность базируется на，呃。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 适度的补充营养才能够对你的身体带来益处。呃， только лишь грамотное сочетание 呃, питательных компонентов в необходимом количестве могут принести человеку пользу。并且呢，他要根据你的身体的状况、体质状况来调配你的饮食，能够调整你身体的阴阳的平衡。И опять же, стоит учитывать индивидуальные особенности конституции человека.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 поддержания и обретение здоровья при помощи контроля пищевых привычек. Еда предназначена прежде всего для удовлетворения потребностей здоровья. Но в современном мире многие люди не понимают этой простой истины.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 Возможно нарушение работы желудка, различные боли, либо вздутие живота. И в этом случае мы можем использовать... Хуанчян,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 и мы надеемся, что наша встреча 呃, поможет нашим слушателям в дальнейшем пересмотреть 呃, свои пищевые привычки, сделать их более правильными, более осознанными 呃, и таким образом оставаться здоровыми и продлить годы своей жизни. Uh, второй блок, о котором мы хотели бы поговорить, это принципы яншен питания Мы говорим, uh, что пища это способ восполнения питательных элементов в нашем uh, теле, в нашем организме, но 并不一定说你吃的越多，你你摄取的营养越多，就对你身体越好。No， здесь важно придерживаться определенных норм. Э, uh, речь не о том, что чем больше мы съели, тем uh, лучше. 那么我们一般来说要把握这个度跟量呢，有把握这三大原则。Поэтому uh, нужна умеренность, нужно соблюдение определенных принципов. 第一个是在如果说当我们在三餐饮食的时候，当你需要饮食的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 量不要太大不要吃到你的肚子鼓起隆起的这种状态第三个呢你要把握就是如果说你太饥饿的时候一下子也不能进食太多 и третий принцип: э, если мы сильно проголодались, то не нужно сразу давать организму э, очень много еды. Э, есть э, расхожая фраза, что утром нужно э, поесть просто поесть, днем нужно поесть плотно, а вечером нужно поесть умеренно. Это принцип соблюдения умеренности в еде. Естественно, важно 呃, понимать сочетание, сочетаемость различных продуктов питания.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 呃, в китайской медицине, в культуре Яншэн 呃, цвету продукта уделяют очень большое значение, поскольку считается, что продукты или, того или иного цвета воздействуют на меридианы, на энергетические каналы, через которые в свое время, 呃, в свою очередь воздействуют и на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 соотносится соответствует с печенью Куда ты с сердцем. Сладкие соу, с селезенкой Лада ты И острые с легкими. Но ты Соленые с почками. Там 它入我们人体的脏脏器的，它同样要讲究它的一个度。No，呃， мы говорим что продукты того или нового цвета, того или нового вкуса воздействуют на те или иные внутренние органы， но здесь тоже важно чувство меры。那么少量的，就是对身体有帮助。如果说你这个，呃，各种的。 这个口感如果量太大了，也会影响到我们人体的脏器。呃， если 呃, количество умеренное, это благотворно сказывается на работе, на состоянии внутренних органов. Если количество слишком 呃, большое, то,比如说您一天摄入的酸的食物太多，也会对我们的脾胃会产生影响。Мы можем негативно 呃, оказать негативное воздействие на то или ино, на тот или иной орган. Суанда。 Например, если мы употребляем в пищу очень много кислых продуктов, мы можем оказать негативное воздействие на желудок и селезенку. 呃, если мы переедаем сладкого, мы вредим почкам. Соответственно, повторимся, что необходима умеренность. Uh, смысл не в том, что uh, чем больше мы съели, тем и лучше. И uh, важна равномерность в сочетании всех компонентов по э, вкусам, цветам и свойствам, то есть не должно быть перекоса в какую-либо сторону. Итак, мы говорили, что важна умеренность, необходим контроль за питанием, но есть еще и 有些食物呢, 比如说, 呃， недопустимое сочетание так называемые противопоказания в еде。有些食物呢，它会产生相克。呃， поскольку некоторые продукты питания могут взаимно подавлять друг друга。比如说，呃，这个呃，有些人在这个喝酒的时候，他喝一些碳酸饮料，他可能就会对他的心脑血管会产生很大的影响。嗯，碳酸饮料。就是。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 豆浆的时候，他可能在吃鸡蛋，这样是话会影响他蛋白质的吸收。呃，если например мы сочетаем соевое молоко с яйцами, очень часто люди это делают по утрам, 呃, это влияет на 呃, способность организма поглощать белок。所以呢，我们在这个饮食养生里面要掌握这个各种食物的这个性。 Поэтому важно понимать свойства продуктов и не допускать того, что называется взаимным э, подавлением продуктов. Следующий аспект это по возможности не употреблять в пищу мясо диких животных. Почему так? Потому что белок, который мы получаем из мяса диких животных, не совсем хорошо усваивается нашим организмом. И для того, чтобы его расщепить, организм тратит огромное количество энергии.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 Вирус, прежде всего, атакует э, дыхательную систему, атакует легкие. 呃, соответственно, нам нужно употреблять в пищу больше продуктов, которые направлены на укрепление легких. 呃, в частности, это могут быть... 呃， различные антиоксиданты，食物的抗氧化剂。比如说，我们日常比较常见的，比如说像柠檬，还有这个猕猴桃。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 起起到非常强的提高效果的一种水果。呃， более того, я видел, например, в России продается абрипиха. Абрипиха тоже хорошо подходит для этих целей. Она является мощным антиоксидантом。所以呢，我们建议我们每一个人每天都要喝一杯到两杯的这个柠檬水。 呃，общая рекомендация это пить лимонную воду каждый день стакан либо два стакана в течение дня，或者是用这个沙棘呢，用开水来泡，然后加一点蜂蜜，有益于我们肺气功能的提高。либо отвар из облепихи, когда мы заливаем облепиху кипятком, добавляем немножечко 呃, меда и пьем 呃, эту воду。每天吃完饭以后呢，你可以补充一些猕猴桃或者说一些橙子啊，它里面富含非常丰富的维生素C。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 Например, это лук, это лук это имбирь, имбирь тоже эффективно борется с микробами и препятствует воспалениям. чеснок Эээ, На эти продукты тоже можно делать упор в это время Например, имбирь, имбирь тоже эффективно борется с микробами и ээ, препятствует воспалению также он благотворно воздействует на легкие увлажняет легкие и борется с кашлем поэтому можно раз в два дня съедать немножечко имбиря просто нарезая его ломтиками и таким образом его есть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 как обычным микробом, так и вирусом 所以, uh, поэтому я бы порекомендовал uh, включать свой рацион uh, в умеренном опять же количестве как чеснок, так и имбирь uh, следующий аспект это необходимое количество белка 呃, которым мы должны обеспечивать организм каждый день 比如说我们可以喝一点菌汤肉汤或者是鸡汤鱼汤这些有非常丰富蛋白质的一些食物 для этого мы можем использовать различные супы, отвары это могут быть мясные 呃, супы куриные, рыбные 呃, можем использовать для этой цели грибы 第四个呢我们可以补充一些含菌类比较丰富的一些食物 также 对,菌类多糖 также желательно включать в свой рацион питания полисахариды, которые мы можем получать из грибов 呃, По ,呃, данным различных исследований, которые проводятся сейчас и проводились авторитетными очень <coughs>, лабораториями, полис, полисахариды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 啊, следующий аспект ⁇ это включать в свой рацион продукты, богатые 呃, содержанием полиненасыщенных жирных кислот, омега-3. Откуда мы можем получать их? Во-первых, это различные орехи.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 Uh, пару яиц, парочку uh, okay? uh, uh, вареных яиц В uh обед -huh. uh uh, uh uh uh -huh. uh, нам необходимо восполнить дефицит белка Поэтому uh, желательно uh, съесть суп uh, Либо мясной суп, либо рыбный суп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 跟度次。如果说你的饮食选择不对，可能会给你身体带来一些影响，或者说一些不舒服的一些表现。呃，и в этом отношении неправильный выбор рациона питания, неправильный выбор компонентов может привести к ухудшению состояния здоровья。那么，同时你的没有把握它的度跟量的话，同样我会对我们身体会有害处。呃，то же самое, если мы подходим к этому вопросу。 очень неумеренно, не соблюдая меру в питании, мы также наносим значительный вред нашему здоровью. Игнорирование определенных основных принципов яншен питания может привести к определенным симптомам, которые мы сейчас перечислим.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 разовьется возникнет опущение желудка 如果说你的胃气, 呃, 胃, 皮, 呃, далее если мы 呃, длительное время перегружаем желудок перегружаем селезенку через время это может 呃, спровоцировать развитие проблем с легкими 所以呢, 有些人他饮食, 长时间饮食不容易, 他会容易引起打嗝, и что появляется в этом случае, во-первых, это такая неприятная вещь, как отрыжка после еды, либо кашель. 嗯? 饮食不注重, 嗯? 嗯? 嗯? 呃, далее, 呃, несбалансированный рацион питания вредит в большинстве случаев еще одному важному органу, это печень. 当你的饮食不注意而影响到你肝脏，就产生各种疾病出现的一个开始。呃，一呃， это служит предпосылкой к развитию очень многих достаточно серьезных патологий。所以我们经常有一句话说“病从口入”，首先就是因为你的食物影响到你的肝脏而引起的。呃， болезни попадают к нам в организм, скажем так, на ложке, на вилке, поэтому, э. Рацион питания, сбалансированное питание, либо не сбалансированное это причина 음, тех или иных проявлений. Если мы говорим о яншен и о защите организма, то прежде всего нам нужно позаботиться о защите нашей печени.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 这个就是对我们的肝脏跟肾脏会产生很大的影响那么最后我要讲一个就是饮食以后的一些保养方法我们饮食吃完食物以后最重要的第一个要及时的漱口 Uh, первое, после того, как мы поели, необходимо прополоскать рот uh, Во-первых, это защита для наших зубов и uh, элемент личной гигиены Второе,吃完食物的时候,不要一直久坐或者是躺着 最好是要站立或者说慢慢走一些走路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 Вот эти несколько основных моментов. 呃, основная задача это познакомить с основными принципами яншин питания и сделать наши пищевые привычки более правильными, более осознанными.